Сегодня продолжаем наш цикл моих записей, инсайтов после того, как я прокачиваю разные чакры на тренинге Романа «Три элемента». И сегодня хочу рассказать, какой эффект дал, дала прокачка вот этой чакры Аджны. Аджна отвечает за ясновидение. В силу того, что у меня достаточно специфический род занятий, а именно я ведический астролог, нумеролог и хиромант, ко мне обращаются совершенно разные люди. И буквально произошло совершенно какое невероятное событие. После того, как я прокачивала, Качала Аджину, вот этот центр, шестой центр на тренинге Романа. Это была суббота. И буквально до занятий в пятницу ко мне обратилась девушка, совершенно случайно написала из интернета и заранее озвучила момент, который беспокоил. В общем, девушке 18 лет, и у нее уже год почти держалась субфибрильная температура, то есть примерно 37,4-37,6. И, не, и она ходила очень много по врачам, и никак это не могли изменить. То есть не, не, не, не могли находить причины, и кого она только не прошла. И вот она чисто случайно как-то увидела а, ролик а, на моем канале и вышла на меня. А, в двух словах она мне уже заранее присылает фотки рук, и я вижу один очень неприятный знак, а именно это знак предрасположенности к онкологии а именно это знак, знак предрасположенности к онкологии. И я понимаю, что эта консультация будет энергетически для меня очень серьезной, и я ее назначаю на воскресенье. То есть я понимаю, что мне нужно, нужно какие-то сверхэнергетические запасы, чтобы помочь человеку, потому что я не беру серьезные случаи чаще там, одного раза в неделю. То есть когда люди идут по вопросу предназначения, денег, возможно даже там, встреча, с человека своей судьбы это одно, а когда люди идут конкретно по запросу диагностики очень таких достаточно сложных заболеваний на эти консультации в принципе нужно уделять особое внимание, да, то есть время. И э, я понимаю, что не просто мне будет дана данный рассказ, как я до нее буду доносить. В субботу я была у Романа прокачала. А, все, значит, весь вечер субботы у меня, знаете, столько было мыслей, и я в молитве медитации просила Бога помочь мне и дать мне силы, как ей правильно донести, чтобы не запрограммировать все, а наоборот замотивировать. Потому что, на самом деле, у нее по рукам был такой момент, то что у нее было видно, во-первых, предрасположенность, то есть, скорее всего, у нее порода идет что-то такое. Второй момент, у нее достаточно на ведущей руке достаточно хорошая продолжительность жизни, но у нее на второй руке, не ведущей, максимум возраст идет до 30 лет. То есть, вот это, на самом деле, была зона риска. И надо было как-то донести до нее то, что, вот что ей надо сделать. И в воскресенье была консультация, она была днем. И в воскресенье утром я также занималась у мастера по йоге. То есть я помимо работы с дыханием энергии у Романа в субботу, я еще прокачал утром в свою физику, на достаточно высокий уровень вывела. Вы знаете, консультация была настолько потрясающе невероятной, и я вам больше хочу сказать, помимо того, что у меня получилось рассказать ей все, что на руках, во время консультации у меня пришло то, что я ей рассказала, нашла конкретно причину и по капиллярному рисунку рук рассказала то, что ей надо сделать. И на самом деле хочу сказать, что так... Такому нас не учили на обучение. То есть то, что я увидела, это высшее каких-то знаний. Это именно пришло, знаете, как абсолютное понимание вот как какие-то вот видения, да, как способности. То есть ты настраиваешься на человека, и они тебе открываются. И ты тебе никто этому не учил. Это вообще даже невозможно нигде прочитать, узнать. И вот ты говоришь. И вы знаете, я на консультацию потратил больше чем обычно времени полтора часа но это того стоило когда мы с ней закончили сначала она вообще в первые там 5-10 минут она вот сидела по скайпу вот так из серии херомант ну что ты мне расскажешь вот с такой позиции но через час через 40 минут через час она совершенно изменилась когда я рассказывала что ей надо чистить организм я не говорила что в каких-то серьезных моментах я просто задала один вопрос. Были ли у вас в роду какие-то сложные аутоиммунные заболевания по типу туберкулеза, сахарного диабета или онкологии? То есть я изначально как бы, онкологию поставила в конце. Она говорит, да, действительно, по маминой линии у нас вот дедушка умер от онкологии. То есть у нее действительно онкология, у нее есть такой знак на руке. Но я об этом, естественно, не сказала по этике консультирования. И после того, как мы с ней проговорили, я объяснила, что ей надо вот пройти вот одно обследование, да, там, а, прой дальше почистить организм. И конкретно у нее проблема была, у нее просто были паразиты в печени. То есть у нее по капиллярному рисунку рук вот, четко шло, да, что а, именно из-за поражения печени, это было видно в том числе по капиллярному рисунку рук, по линии печени, что у нее просто ее как бы пожирали изнутри, что повышало вот эту фибрильную температуру, которая держалась постоянно у нее в течение года. В общем, результат. Я люблю говорить о результатах. Вот буквально мы с ней списались спустя две недели, а после того, как была консультация, она пропала, она не оставила мне ни отзыва, она ни разу мне ничего не написала, то есть человек пропал. Я написала ей сама, спустя две недели узнала, как у нее дела, и она сказала, что, Елена, знаете, я просто стала делать все, что вы сказали, и уже буквально вот последние несколько дней моя температура и 36,8, то есть это практически норма, и ни один... Врач не мог ей за год сказать причину, что я вообще надо делать. И всего вот после консультации я понимаю, что то, что я сказала, это было на самом деле какие-то нечеловеческие ну, не усилия, да, потому что энергетически я выложилась очень сильно, и после ее консультации через два часа ну, меня просто вырубила. Я уснула, знаете, как упала мертвенным сном. Но это стоило того. И я спросила, проходила ли она обследование. Она да, вот я сейчас записываюсь, но уже то, что я без помощи врачей сделала, что вы сказали, у меня уже говорит, несколько дней температура 36,8, я считаю, это потрясающий результат, и всем тем, кто работает в каком-то эзотерическом направлении, например, как моя специальность, или работа с людьми, или, скажем, вы работаете массаж, то есть у вас, ваша специфика, род занятий связан именно с энергетическим каналом общения с человеком, отдачи энергии. Непременно не пожалите деньги, непременно сходите на тренинг к Роману, прокачайте все семь чакр, потому что невозможно давать каких-то сверхрезультатов, очень серьезных показателей, если вы не получаете а, сверхподпитки, потому что а, какие бы вы балансиры не использовали, там камни, все что хотите, есть очень большой скрытый внутренний резерв организма огромный пласт энергии, и его просто нужно открывать, то есть его нужно продышивать, и все то, что дает тренинг Романа, он своего рода как вскрывает вот ваш невероятный энергетический запас, о которых вы сами даже не подозреваете, и вот конкретно, например, я вот четко отследила работу Аджины, вот была консультация конкретно, вот это достаточно такой же результат, и на самом деле я осталась очень довольна, то есть я искренне удовлетворена, потому что ну, такая помощь человеку, да, когда человек там год не мог найти причину, уже все врачи даже не мог не могли бы найти причину, а вот он пришел и так. Конечно, Роману огромное за это спасибо. И вот всем, говорю, кто работает в каком-то эзотерическом, энергетическом направлении, обязательно посетите, не пожалеете, будете очень довольны. Спасибо, и в следующий раз я расскажу, какие были результаты после прокачки седьмой чакры. Самое очень интересно. Счастливо!